Кризис глубокая жопа. Ты когда каждому ты потерял работу, твой родственник потерял работу, это а реальность. Наезды, грабежи не рассосется. Что конкретно тебе делать в этих обстоятельствах, чтобы выжить? Ты лун, чтобы не в этом аду. Аду. Друзья, сегодня разберемся о том, сможет ли Россия выбраться из этой большой задницы, в которой мы оказались. А самое главное. Сможет ли каждый из вас выбраться из этой задницы и как выбираться прямо сейчас? Ну, а по традиции я начинаю свой выпуск с хорошей новости. Сегодня основной поставщик хороших новостей, вы знаете, московский зоопарк. Итак, в московском зоопарке родился детеныш кошачьего лемура. Вы все знаете, что такое социализм. Это когда каждому по труду. Вы все знаете, что такое коммунизм. Это каждому по потребности. А знаете, что такое нынешняя наша реальность? Это когда каждому следует признать, что мы в глубоком кризисе. Следует назвать этот кризис глубокая жопа. Тогда легче отрывать задницу от стула да, и что-то уже делать. Тревога усиливается. Смотрите, если раньше все говорили, да пусть уходят эти западные компании, которые закрывают заводы и так далее, все, этих комментариев становится все меньше и меньше. Я понимаю, если ты чувствуешь на своем кошельке похудение, если ты потерял работу, если твой родственник потерял работу, если твой друг потерял работу, ты такой говоришь, это реальность? Это вот такая реальность? 100 тысяч мест рабочих уже потеряно из-за закрытия заводов. Это раз. Второе, импорт нефти сокращается. Два. Критические технологии, которые нужны для добычи вообще нефти, уходят американские компании. Оказывается, мы этим тоже не владеем, друзья мои. Поэтому это все может вообще подорвать способность России добывать нефть на 50 процентов. Представляете? Вот и все. Поэтому все это в купе дает очень такую вот ну, драматическую, на самом деле, ситуацию. Если кто-то из вас помнит начало двухтысячных. Вот самое начало 2000-х, когда мы еле-еле отползли от того кризиса 1998 -го года. Это же была такая жизнь на медленном газе, такая, знаешь, вот еле-еле. Это потом, к середине 2000-х там началось, там что-то началось, а в начале 2000-х-то вообще пипец был. Вот сегодня вот из всей совокупности, вот чего я вижу, мы откатываемся вот, ну, как минимум, в начало 2000, может еще и подальше. На самом деле сейчас вот это вот преступное действие, это когда сидеть и говорить, да, все рассосется. Ребят, не рассосется, принципиально все в мире поменялось. Ребят, вся эта ситуация привела нас к тому, что будет полная тотальная перезагрузка. Что следует сделать на государственном уровне, чтобы стабилизировать ситуацию, взять ее под контроль и пойти дальше, к процветанию? Сразу оговорюсь, я не президент, не правительство. И вообще это не моя поляна, но у меня есть мнение, и я им поделюсь. Первое и самое главное, что следует сделать, это призвать всех людей, кто хочет, желает или может возрождать Россию, принять в этом деятельность на участие. Это первое. Перестать говорить, что те, кто разъезжается сейчас по миру, они предатели. Это золотой запас, еще раз повторю, размещенный временно, ну вот в Бразилии, там, где в Америке, в Китае. Всех людей, кто хочет и может принять участие в возрождении России, надо пригласить принять в этом участие. Это раз. Второе следует создать самые привлекательные условия для предпринимателей. Освободить всех, кто в тюрьмах сидит за малые и средние там преступления. Обязательно. Призвать всех контрабандистов, чтобы они наполнили страну санкционными товарами, которые нет, и люди страдают. Технологий может каких-то нет или что, но ну, нужно, значит, их привести, понятно, да, как? Ну вот как-то так. Учебники истории считали, в начале прошлого века Россия оказалась в полной жопе, и тогда объявили, ну, правда, не на долгий период, но НЭП объявили, новая экономическая политика, поэтому в 20-е годы, как это, как это символично, тогда тоже были 20-е годы, и сейчас 20-е годы только другого века, нужно объявить новую экономическую политику, предпринимателям дать максимум свободы и сказать, ребята, братушки наши, помогите, пожалуйста, отменить все налоговые проверки предпринимателям, понимаете, да? максимально снабжать кредитами и так далее, чтобы предприниматели переобустроили страну. Это второе. Третье. Высокие технологии. Надо максимально призвать ученых, чтобы они все недостающее, чуть сейчас не лоцировано в стране, и лоцировали это, как когда-то технологии для ядерной бомбы и построили эту ядерную бомбу, да? На самом деле, чтобы вы знали, все в мире распространяется вот как-то вот примерно вот так. Где-то кто-то подсмотрел, приехал в свою страну, говорит, я открыватель, например, того-то, сего-то, вот и все. Поэтому надо просто что сделать? Ученые, братушки наши, возьмите, пожалуйста, подсмотрите, где что есть, приносите в страну, а правительство да, и страна должна поддержать ученых, чтобы они все это могли сделать, да? и дать предпринимателям вот эти вот технологии, а предприниматели уже построят эти заводы, чипы и так далее. Ну вот как нужно делать. Да все так делают. И особенно в 10 раз быстрее делают это, когда кризис. А сейчас именно такое время. Четвертое. Следует сделать максимальную ставку судного процента 6%. При ставке 6% расцветают предприниматели, производство, бизнес. Ученые, наконец, востребованы, потому что предприниматели строят эти заводы на основе вот этих новых технологий, да, и очень идет активное строительство страны. 6% судный процент. Пятое. 100 тысяч рублей — минимальная оплата труда каждого человека. Подчеркиваю, 200-300 тысяч — да, это компетенция, ответственность и так далее, но минимальная оплата труда должна быть по всей России 100 тысяч рублей. Понятно? Первое — у нас будет огромное количество, 100 миллионов и больше потребителей, которые смогут иметь деньги покупать товары. Это очень важно. Экономика нуждается в потребителях, которые покупают эти товары. Это раз. Второе — достоинство. Как вы думаете, какое достоинство, да, с каким достоинством живет человек, который зарабатывает сейчас 15 тысяч рублей? Разве может быть сильная страна, где люди не испытывают, ну, как бы, вот это достоинство, поэтому 100 тысяч рублей и выше должна быть оплата труда, чтобы люди ощущали себя достойно, это очень важно. И третий аспект. Да. когда минимальная оплата труда станет 100 тысяч рублей, это даст ответственность на существующие школы и детские сады, и на систему образования, чтобы человек, выйдя во взрослую жизнь, мог зарабатывать эти 100 тысяч, а то сейчас ведь им пофиг, если человек зарабатывает 15 тысяч, да и хрен с ним, это он такой. Нет, я считаю, это система образования такая в России, которая не подготавливает людей к способности зарабатывать от 100 тысяч, и это третий момент. Представляете, как много вещей запускает один простой момент. 100 тысяч рублей минимальная оплата труда. Что бы ты добавил к этим моим пяти пунктам? Вот ты бы что добавил. Жду твоих комментариев. Дальше я расскажу, что конкретно тебе делать в этих обстоятельствах, чтобы выжить, раз, и чтобы перейти к процветанию, два. Поехали. Чего точно сейчас не следует делать. Смотрите, когда вот эти все разговоры сейчас идут, ну да, надо сажать картошку, надо идти на завод работать. На какой завод работать? Заводы закрываются, новые заводы не открываются. Я еще раз говорю, все инвестиции сейчас остановились. ЦБ видели, какую ставку поставил? В этих условиях заводы новые открываться не будут, понятно. На какой завод идти? В картошку вопать Ну что? Ну хорошо, ты прокормишь себя, свою семью и так далее, с голоду не сдохнешь, но, ребят, это сжатие. Всегда, когда ты сжимаешься, когда ты сужаешь свои возможности, и, ребят, ну вот ты сохраняешься физически, может быть, как-то вот биологически, да, но реально сжатие приводит к тому, что мир твой уменьшается, и выбраться оттуда становится просто невозможно. Что делать, я рекомендую. Первое, переобучайтесь. Да не бойтесь вы переобучиться. Не умеете чего-то, научитесь. Научитесь тому, за что платят бабки. Понятно, да? Не сидите в том, за что бабки не платят. Второе. Бизнес, в котором ты был. Если за твой товар, продукт, услугу и так далее не платят бабки, закройте этот бизнес откройте другой бизнес. Любой бизнес, который ты открыл, его открывают для чего? Чтобы когда-то его либо продать, либо закрыть и так далее. Для чего? Чтобы иметь другой бизнес, который приносит бабки. Если ваш бизнес превратился в дохлую лошадь, закройте его, застрелите, закопайте эту лошадь, все. Возьмите себе другую лошадь, на которой вы едете, поменяйте свой бизнес. Третье. Не бойтесь ошибок. Каждая ошибка — это, в общем-то, не ошибка, это проба. Это просто проба. Таким образом вы наткнетесь на то решение, которое будет для вас, которое будет вас расширять, которое будет вам давать благосостояние. Все, поэтому не бойтесь ошибаться. И особенно это актуально в кризис, ребят. Четвертое — скорость следует действовать быстро, и если вчера ты применил какое-то решение, а сегодня оно уже не работает, не надо держаться за него, не будьте последовательными, понятно? Присоединитесь к людям, которые актуальны, а то я вижу много людей, которые вот сейчас в обменнике узнают, что больше долларов покупать нельзя. Я не знаю, среди кого живут тогда эти люди, если они только в обменнике узнают, что доллара покупать нельзя. Но это вам огромный аргумент подписаться на все мои оперштабы, на все мои каналы, все, чтобы быть актуальным. Вот. Пятое. Усложняйтесь постоянно. Что такое усложнение? Если у вас что-то начало получаться, ларек, торговля и так далее, идите дальше, наращивайте усложность. Вот вам пример. Если ты владеешь какой-то одной профессией, да, и работаешь по ней, то в этой профессии могут наступить тяжелые времена, плохие, да, например, доходы упали. А почему у тебя одна профессия? А почему не две? А почему не три? А почему не десять? Люди, у которых много способностей в разных областях, да, они могут как бы перекладываться. Если здесь стало плохо, все здесь притушиваем немного, уходим сюда, вот и все. Вот оно, усложнение. Люди, которые идут по пути упрощения, типа, в одной профессии буду специализироваться, ну, пожалуйста, если эта профессия попадает под давление, вот все. Если хочешь процветать, усложняйся, не упрощайся. Поэтому вот это сжатие, с чего я начинал этот блок, сжатие экономики, пойду в тайгу, в шесть соток буду там картошечку выращивать и так далее, ребята, это все причина, по которой сложность уменьшается, а значит и вероятность процветания тоже. Что еще нужно делать в кризисные времена? Спокойные времена я постоянно повторяю, умножь на 2 то, что ты умеешь или то, что ты думаешь, что ты умеешь, да, умножь на 2 и сделай больше. Сейчас, во время кризиса, я говорю, все умножайте на 10. Если вы обычно совершаете две попытки, да, перед тем, как отказаться от чего-то, совершите 10, совершите 10 попыток. Если вы обычно вот с такой вот скоростью ходите, умножьте скорость в 10 раз, ходите быстрее. Сейчас очень важно из всей этой ситуации, да, наткнуться на то, что подходит вам наилучшим образом. Для этого вы должны быть быстрее, точнее, подвижнее, чем в спокойные времена. Понятно? Постоянно спрашивают меня, будут ли эти времена опасными. Обращаются ко мне, как к человеку, который 90-е прожил и так далее. Вернется ли рэкет, наезды, грабежи, вот это вот срывание сережек на улицах, там, отбирание сумок, наезды силовиков и так далее. Я сразу скажу, я не... Не знаю, потому что мы столкнулись с беспрецедентным кризисом, который в 10 раз сильнее, мощнее, всеобъемлемый и так далее, чем были до этого, чем то, что все, что я видел. Я пока не наблюдаю таких симптомов, но я, в принципе, готов к этому. Ребят, самый главный момент для выживания в такие времена следующий — быть актуальным. Быть актуальным. Для этого нужно подсматривать за тем, как действует в таких ситуациях очень-очень сложных, экстраординарных, которых ты раньше не был, те, у кого получается. Вот вы видите человека, у которого получается выживать в таких вот условиях. Все, будьте рядом с ним, подсматривайте, как он делает, все. Действуйте так же, как он действует, и все, и вы гарантированно выжили, вот и все. Это основной закон. Не пытайтесь думать башкой, которая сформировалась в то время, когда было все спокойно, не пытайтесь думать. Эти штуки не подойдут, эти стереотипы заведут вас в тупик, эти стереотипы погубят вас, они законсервируют вас в недейственном состоянии, все. И в финале я хотел бы сказать вам следующее. Главное, что поможет нам преодолеть этот кризис и перейти к процветанию, это люди, сильные люди но сильные особой силы, не как те братки в 90-е, которые тоже чувствовали себя сильными, где они сейчас? На кладбище все, а сильные по-другому, сильные духом, поддерживающие друг друга и очень человечные. Поэтому, если ты чувствуешь себя сильным и ты истинно такой, поддержи ближнего своего, построй сети взаимного наставничества развития, прояви свою человечность, не строй заборы, не отделяйся от других людей, только вместе мы сможем все, только вместе мы сможем преодолеть эти сложные, трудные, чертовы времена и перейти к процветанию. И помните, будем размножать хорошее, тогда плохому место просто не останется. Я в огне, ум поглотил мой разум. Я в огне, горю в огне, ты пользуй ум. Чтобы не загореться заживо в этом аду